Давно мечтаете о собственной квартире? В красивом месте, в надежном доме, а главное недорого? Теперь это возможно! Компания «Стандарт Realty предлагает квартиры в Каспийске в строящихся кирпичных домах. Первоначальный взнос – 290 тысяч рублей. Остальная сумма в рассрочку до двух лет без процентов. Материнский капитал в полном объеме приблизит вашу мечту. Умеете считать выгоду? Звоните прямо сейчас. 8-988-00-42. 00 двойки. Риэлти». Стандарт, которому доверяют.